Привет, привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. Видео «Спросите у Татьяны», где мы говорим о самых интересных аспектах русской грамматики и лексики. Сегодня мы с вами смотрим слова область и отрасль. Область и отрасль. Какая разница между этими словами? Оба эти слова, два эти слова, значат сфера, какая-то сфера. То есть какая-то зона интересов, зона знаний. Но какая разница? Во-первых, область может быть просто регион. Это может быть географический регион. Например, Архангельская область, Нижегородская область. Это регион в России. Например, я родилась в Архангельской области. И потом я три года жила в Нижегородской области, то есть область – это регион. Хорошо, теперь посмотрим на ситуации, когда эти два слова почти идентичны. Область – это значит сфера интересов, сфера какого-то интереса или какого-то знания. Компетенции – это область. Это обычно что-то абстрактное. Например, я ничего не знаю об этой области науки. Наука – это физика, химия. Я ничего не знаю об этой области. В области науки я ничего не понимаю. Или я ищу работу в области маркетинга. Я ищу работу в области маркетинга. То есть в сфере маркетинга, например. Это область. А отрасль – это почти идентично, это похоже. Но отрасль обычно это или индустрия, промышленность. Промышленность – это индустрия. Или это наука. Наука – это химия, физика, социология тоже наука да это либо индустрия либо наука очень специфично отрасль. например мы можем сказать в этой отрасли развитая нет в этой стране очень развитая нефтяная отрасль посмотрим вместе развитый значит прогрессивный развитая Отрасль, мы сказали, это сфера индустрии. И нефть это такой ресурс, обычно черный, который у нас в машинах и тоже пластик, это нефть. Значит, нефтяная отрасль. В этой стране очень развита нефтяная отрасль. Также можно сказать, например, ЖИВОТНОВОДСТВО – это отрасль сельского хозяйства. У -у -у -у. А мы видели слово сельскохозяйственный уже в моих видео. Сельское хозяйство – это агрикультура, и ЖИВОТНОВОДСТВО – это когда мы делаем, делаем животных, чтобы потом получать молоко или есть их. Да. Значит. Животноводство – это отрасль сельского хозяйства, потому что здесь это как индустрия производства, это отрасль. Значит, обычно мы говорим область, когда это что-то абстрактное, когда мы не говорим об индустрии, о науке, мы говорим область. Да? Например, я бы хотела больше узнать об области, об этой области науки то есть об этой области, значит, об этой сфере. Но когда мы говорим о конкретной науке, мы говорим отрасль. Часто, например, нефтяная отрасль, сельскохозяйственная отрасль. Когда это индустрия, это отрасль, когда более общая, это область. Вот так, дорогие друзья, я надеюсь, что вы поняли, потому что это так непросто. Пишите ваши примеры, и я вам напишу, правильный это пример или неправильный. Практикуйте русский язык. И приглашаю вас на мой сайт. Смотрите у меня на сайте упражнения на перевод, транскрипции. И, конечно, мой клуб «Русская дача» только для самых позитивных и мотивированных, где вы получаете видео и подкасты каждые пять дней. Спасибо, что смотрите. До скорого! Пока-пока!